Эй, я не виноват. Арестуй того, кто сидел за клавиатурой. По-моему, ничего не изменилось. Где твои глаза, смертные? Узри! Кухонный кран подкрутили. А прежде вода капала, как бы сильно я не закручивал. Теперь починили! Починили! Размяться и заняться легкой работой. Всего-то нужно грядки прополоть. Ты еще живой? Помер походу. Асия. А у Асия? Ого, вот от него я такого не ожидал. Мао, простите. Что мы с этими девушками? Разве Рамус? Это не имя девочки, которые вы у себя приютили. «Мама! Папа, папа? Мама? знаю невежливо просить о подобном сразу после знакомства тем более после такого неловкого разговора но, госпожа юса могу я попросить вас нанять на работу вместе с ребятами и мало и нас сузана я выросла на пшеничной ферме думаю от меня даже больше толку будет чем от них долго трыхнуть будете а -а эми Откуда тебя черт принес? Ты вчера все прослушал? С сегодняшнего дня я буду работать с вами. Это я слышал. Ну зачем ты приперлась нас будить? Да еще и в такую рань сейчас пол Ну так лето на дворе. В деревне это норма. Саживо встали и собрались. С добрым утречком. Давайте уже, скорее садитесь за стол. А ты чего на кухне забыла? С каких пор тут хозяйничаешь? А где Ханзо? Еще на футоне. Жизнь рискует. Сегодня делимся на две команды. Она помогает готовить ужин. А, Серьезно? Она как раз нож точила, когда ты с лестницы спустился. Словно баба-яга какая-то. Услышать тебя, точно в печку посадит. Обязательно ей расскажу. И тогда мало о боже не можешь забыть. Пап, не так ужин! Только не это. Прости, что я так назвал, больше не буду. Ш -ш -ш. Хитоша, сынок, успокойся, пожалуйста. You know I'm the type Don't do it's my life not if we could die Start to make you cry